Обольстит рассвет И зарю обогибет утро нежно Мне вдруг показалось Али может нет Будто на земле цветет вечно Мне вдруг показалось Али, может, нет, будто на земле цветет все вечно, свежие дыкание от самой земли, отдает листеньким Ароматам поле, первые туманны с расцветом поползли. Вырвались, как будто из неболи, Первые туманы с рассветом поползли, Вырвались, как будто из неболи. Аромат как много, пивоснежными, весенними светами, Арама, как многое назад, Аромат поплыл, приятный над садами, вишневый яблоки. Серденье спит мне, я, где Папшую листву прошлого года, С листьями сжигая старую траву, Началась работа с садоводом, С листьями сжигая Понял желание, светом плыл рассвет. Белоснежным было утро нежным. Мне друг а али может нет? Угол белый свет, светущий вечно. Мне друг Али может нет, будто белый свет, Плетущий вечно. Аромат ботвы приятный на садами, Аромат, подполнил, приятный раснешневая, милая рой во снежными средними связаны, С ним мы,